Всем приветик. Совет, расклад, плюс египетский пассианс. Итак, давайте посмотрим, от кого будет совет, кто хочет поговорить. Так, давайте рассмотрим, посмотрим. Кто захочет с нами поговорить? Так, совет, вот, давайте вот этот посмотрим. Мир волшебства, исполнение желаний, магия, чудо, радуга, мир стихии, мир природы, мир света, мир любви с вами хочет поговорить ваше чудо ваше исполнение желания мир волшебства мир любви, мир света, мир природы хотят, чтобы вы окунулись в сказку чтобы вспомнили все свои мечты также поблагодарили мир волшебства за то, что ваши мечты исполнились. Возможно, вы радуетесь, что ваша мечта исполнилась. Но также надо благодарить свою мечту за то, что мечта исполнилась. Мир волшебства. Исполнение желаний. Давайте еще поп�же пожалуйста. Исполнение желаний. Чудо, мир стихии. В вашей жизни было много раз чудо приходило в гости. И также еще раз придет чудо к вам в гости. В вашей жизни радуга. Радуга веселья, улыбок, радости. Сейчас кому-то не хватает мира волшебства. Так, давайте сейчас я посмотрю. Так, совпадение. А, вот весы. Кто-то сомневается. А мир волшебства хочет вам дать совет, чтобы вы не колеблились, не сомневались ни в чем. Если вы о чем-то мечтаете, ваша мечта обязательно исполнится. Вот, смотрите, еще тут. Вот. Посмотрим, какие еще есть совпадения. Так. А вот еще вы смотрите совпадение. Как много, да? Так. И четвертый ряд смотрим. Четвертый ряд. А вот какие. Так. Вроде совпадений больше нету, я не вижу. <музыка> совпадения я пока больше не вижу. Ну давайте начнем с первого ряда, и там уже посмотрим, какие будут совпадения. Действительно, совпадения будут. Так. Ну первый, давайте посмотрим. весы. Пеливания. Вам не нужно сомневаться. Кто-то сомневается, что мир волшебства остался в детстве. Что все ваши мечты, которые вы загадывали, о чем-то мечтали, исполнялись только в детстве. А возможно, во взрослой жизни ваша мечта не исполняется. Попробуйте поверить и же самим исполнить. Или же загадать другую мечту. Так, смотрим. Здесь у нас ключ анг. Ключ. Ключ. исполнением желания ключ. Так, смотрим. Ключ, ключ, ключ, ключ. Ключ. Путь открыт. Мир волшебства, мир любви. Говорит, что у вас, советует вам, чтобы вы пошли именно к тем сферам интереса, которые вас интересуют. Чтобы, чтобы вы не думали, у меня не получится, я не смогу. Это не так. Для вас двери открыты. Вы все сможете, у вас все получится. Так, смотрим. Колонну. Устойчивое положение. Так, вот он. колонна, Так. Колонна, колонна. Возможно, вы сомневаетесь именно своей профессии своих интересов своей учебе но у вас устойчивое положение именно в том плане что у вас будут исполняться ваши желания финансовом плане если вы хотите остаться на работе вы останетесь главное желание и работать работать именно так чтобы чередовать работу и отдых не вред своему здоровью и своему настроению а именно с радостью работать Так, ну вот. вроде Тут больше нет совпадений, кроме, кроме как вот ожерелье. Вот. жерелье. Так, подарок. Мир волшебства вам подарит. Мир волшебства подарит вам подарок. А какой подарок вы уже, наверное, забыли, о чем мечтали? Или же вы даже не догадываетесь? Мир природы, мир стихий, мир света, мир любви, радуга, чудо, волшебства, мир волшебства, магия, исполнение желаний подарит вам подарок. Вы заслужили. А вот смотрите, тут еще кувшин. Кувшин. Так. Кувшин. Достаток, сюрприз. Как здорово. Мир волшебства вам не только подарит подарок, но и еще устроит для вас сюрприз. Как здорово. У вас будет достаток. Вы не будете нуждаться в хорошем настроении, вы не будете нуждаться в финансовом плане. У вас будет и еда, и то, что вам необходимо. Может там что-то из предметов, из одежды, из обуви будет обязательно достаток. У вас будет именно столько, сколько вам нужно будет. У вас будет сюрприз. Интересно, когда этот сюрприз еще исполнится. Итак, давайте подведем итоги. Сколько советов? Раз. Так. Два. Три. Четыре. Пять. Пять советов. Мир волшебства. Пять советов. Вам дает, чтобы вы вспомнили про чудо, про мир любви, про мир света. У кого-то, возможно, плохое настроение. Кто-то Грустит, кто-то скучает, кому-то одиноко, кто-то печалится. Мир любви, мир света, мир волшебства вокруг вас. Вы есть само чудо. Вы есть мир любви. И загляните вовнутрь себя, поговорите с ними собой. Обратите внимание на свой мир. Мир природы вас окружает. Если так подумать, природа будто это не только наш дом, а будто мы вот это животные, люди, насекомые. Благодаря природе только и живем. Природа оберегает защищают. Природа рядом с нами. Природа нас может лечить. И также mm -hmm. надо хорошо относиться к природе. Радоваться. Пением птиц. Послушать. Возможно, птички хотят с вами поговорить о чем-то, чтобы обратили внимание. В вашей жизни обязательно будет волшебство. Будет чудо. Главное в это верить. Всем пока.